Сейчас все больше и больше наших клиентов предпочитают заказывать товар через интернет-магазин. Это очень удобно, ведь для покупки вам не надо выходить из дома. Просто зайти на наш сайт radiosila.ru в интернете. Далее нам следует выбрать интересующий нас товар. Допустим, это будет портативная радиостанция. Сверху по меню навигации выбираем соответствующий раздел и интересующую нас модель. Наш сайт предоставляет полные технические характеристики и подробное описание товара. После того как вы выбрали товар, вы можете добавить его в корзину, если позиций будет несколько или совершить покупку за один клик. Если вы выберете покупку за один клик, то достаточно будет заполнить все необходимые данные в появившихся окошке и нажать кнопку «Отправить». В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер для согласования заказа. Если же вы приобретаете сразу несколько товаров, то в окне товара нажимаем кнопку «Добавить в корзину». Появляется всплывающее окно, которое сообщает нам, что товар успешно добавлен в корзину. В правом верхнем углу на любой странице сайта вы увидите корзину со всеми вашими выбранными позициями. В самой корзине отображаются все выбранные товары, их количество и стоимость. Если все верно, нажимаем «Оформить заказ». Если вы зарегистрированы, то необходимо ввести ваш логин и пароль. После этого продолжить оформление заказа. Если же впервые делаете заказ, то необходимо ввести свои учетные данные, телефон и написать город и адрес доставки, согласиться с условиями интернет-магазина. Если нажать непосредственно на эту надпись, то вы увидите сами условия, прочитайте их обязательно. После регистрации вам не понадобится вводить личную информацию и тратить на это свое время при последующих заказах на нашем сайте. Далее необходимо выбрать удобный для вас способ доставки товара. Это может быть самовывоз из любого отдела нашего магазина. Также, если в вашем городе есть наш филиал, но нет времени самому заехать в магазин, вы можете заказать доставку по городу. Если вам требуется доставка в место, где нет наших филиалов, то выбираем пункт номер три. Такая доставка производится транспортными компаниями или почтой России. При покупке свыше половиной тысяч рублей она бесплатна. Ниже вы можете ознакомиться с условиями выполнения заказа. Если все верно, спускаемся еще ниже. Следующим шагом нам необходимо выбрать способ оплаты. Их три. Наличный расчет при способе доставки самовывозом, безналичный расчет для организаций или индивидуальных предпринимателей с налоговой наценкой на товар в 6%. После того, как вы укажете все данные и нажмете «Подтвердить заказ», с вами свяжется наш менеджер для его согласования. Но это еще не все, ведь если вы указали безналичный способ оплаты, то товар надо предварительно оплатить. На указанный вами электронный адрес придет письмо с выставленным счетом на оплату. Безналичная оплата для физического лица включает в себя оплату непосредственно в нашем отделе с помощью карт Visa или Mastercard. Оплату через онлайн-банк, где вам необходимо выбрать пункт ⁇ Перевод организации ⁇ Затем следуя инструкции заполнить все необходимые поля и счета на оплату. В графе назначения платежа пишем счет на оплату, номер такой-то, вот такой-то даты. После подтверждения вы перейдете на страницу просмотра перевода, на которой увидите заполненный перевод. О том, что документ передан в банк, свидетельствует отображаемый на форме документа штамп «Исполнено». Как только денежные средства поступят на счет компании, мы отправим выбранный товар указанным вами способом. Покупать в нашем интернет-магазине не только удобно и быстро, но еще и выгодно, так как действует накопительная система скидок.